Мы опаздываем на 25 лет. Мы опаздываем не только в технологиях, мы опаздываем и в развитии общественного сознания. И поэтому, наверное, ничего страшного нет в том, что мы пытаемся как бы наверстать и что мы пользуемся теми технологиями, которые у нас есть. Спор о том, нужен ли в Казани мусорожигательный завод, ведется уже не первый месяц. Завод, который должен появиться в селе Осиново в рамках проекта Чистая страна, всерьез взволновал местных жителей. Ведь там уже расположились промышленные предприятия, например, Арксинтес, «Птицафабрика», Теплица и Теплоэлектроцентраль. Открытому диалогу помог телеканал Универ ТВ, организовав ток-шоу, на котором встретились как сторонники строительства МЦЗ, так и эко-активисты. В январе года вышла Еврокомиссии, в котором рекомендовано отказаться от технологии мусоржигания, Да, полностью сюда. не отказываются, но призывают э, мусоросжигательной мощности сокращайте старые из заборот. Мы должны это помнить, это первый момент. Второй момент, то, что вы говорили, в Швеции мусор закончился, они его э, завозят. Замок. Да, только я не знаю, в курсе вы или нет, что на мировом форуме циклической экономики в июне 2017 года. Э, представители Швеции заявили о том, что хотели бы отказаться от данной практики. Они говорят о том, что они попали в ловушку мусорожигательных заводов. 5 июня группа РТ-Инвест, которая занимается строительством всех пяти МЦЗ в России, приступила к постройке первого московского завода. А это означает, что завод успешно прошел все экологические проверки. Надо ожидать, что строительство мусорожигательного завода Васинова не заставит долго себя ждать. 20 и 28 июня пройдут общественные слушания, в которых экоактивисты также примут участие. Олег Ашин, Универньюс.